Всем привет и лавка счастья снова с вами. Мы отдыхаем в кемперге на Черном море. И нам привезли свежайшую рыбу, которая называется лабань. Это рыба из семейства Кефалевых. У нее белое нежное мясо. И мы будем ее готовить на костре. Как вы знаете, в нашей семье самое тяжелое достается мужчинам. Вот сейчас мой супруг чистит эту рыбу. Готовят ее к тому, чтобы замариновать. Ой, большие-большие молотки у рыбки. Молотки, кстати говоря, тоже можно использовать и также зажарить на решетке мы будем их мариновать вместе с рыбой откладываем их в отдельную мисочку чтобы тоже замариновать ну вот наша рыбка подготовлена, и сейчас мы будем ее мариновать Хочу сказать, что берем мы для маринада, берем мы зелень, лучше взять базилик. Конечно, это король всех маринадов и для шашлыка, и для мяса, и для рыбы, для всего. Вот. А рыба у нас будет, мы ее не будем разрезать, мы ее нафаршируем нашим всем вкусным зеленью, луком и закроем. И будем таким образом запекать. Сейчас, чего, что мне еще понадобится? У меня здесь есть хмели-сунель, есть лавровый лист, сахар, соль и вот лук. Лук мы порежем но уже потом. Вот так вот подготовлена рыба. Буквально 2-3 щепоти хмели-сунели. Два лавровых листочка. головой хвостик. Много-много-много базилика. Две щепоти соли и сахара. Вот, таким образом. Соли много не нужно, лучше водосолите уже в процессе, если вдруг, вдруг вам будет не соленый. И теперь я вот закладываю такими большими кольцами лук. Вот. вот так вот. И во вторую рыбку тоже так же. Закладываю лук. И мы эту рыбку закроем. Она у нас полежит так, ну, минут 20, пока у нас будут готовиться угли. Можно, если боитесь, что у вас это вывалится, можно закрепить шпажками, можно закрепить ниткой, как угодно. Ну мы, наверное, закреплять не будем. Сейчас подумаем. В процессе подготовки было принято решение. Одну рыбу жарить развернутыми решетки, а вторую э, закрепить. Ну, то есть ну, внутренности вы видели, которые мы сделали, там из лука. И мы сейчас ее ниточкой, наверное, закрепим, чтобы она не выпускала весь сок и все, все что мы туда заложили. И точно так же мы замариновываем молоко печень, что здесь еще попалось в рыбье. Режем туда базилик, солнышки, сахара и хмели, хмели Ну вот, наша рыбка отправилась на мангал. На решеточке мы ее сейчас пожарим. Готовится она будет минут 15, потому что рыба в принципе готовится быстро. А на мангале в развернутом виде она приготовится все быстрее. Вот такая вторая сторона уже поджаристая у нас. Шкварчит жирок на этой рыбке. М -м -м. Скоро поджарится другая сторона и мы будем пробовать. Вот и с этой стороны уже немножечко поджарился лучок. И сама рыбка подумянилась. Мы ее еще немножечко на костре покоптим и будем пробовать. Ну вот. Первая рыбка у нас уже готова. Аромат стоит невероятный. Конечно, вы можете приготовить эту рыбу и в духовке, дома, в домашних условиях. Но когда она с дымком и с любовью, это неповторимый вкус. Вторая рыбка у нас уже дожаривается. И лавка счастья желает вам приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал и будьте с нами.